друзья всем привет едем на авторынок зеленый угол посмотреть несколько автомобилей скинули заодно заодно уже как бы вошло в традицию да? каждый месяц каждое начало месяца у нас идут цены то есть идет авторынок зеленый угол новинки авторынка идут цены короче говоря ходим снимаем видео сегодня с ним большое видео захватим большое количество автомобилей возьмем автомобили всех классов от недорогих от недорогих ну и естественно до дорогих вот поэтому давайте не забываем подписываться на канал не забываем нас поддерживать делиться делиться видео писать комментарии ну и конечно же ну и, конечно же подписываться вот а завтра а завтра выйдет видео про седаны То есть сегодня все автомобили возьмем все подряд просто цены позалазим залазим пооткрываем посмотрим их посмотрим а завтра сделаем прям отдельную тему на надо на, да, на седан. вот поэтому присаживайтесь поудобнее пальцы вверх и поехали начинаем днем друзья мы сегодня с вами с очень хорошего автомобиля реально хороший клевый надежный автомобиль это у нас toyota toyota aqua данный автомобиль попал к нам на проверку автомобиль уже проверен ну я думаю он будет рекомендован к покупке то есть аукцион 4 балла пробег 89 тысяч это кстати полноценный гибрид видели то что сейчас автомобиль он сам завелся осталось только открыть аукционный лист если все совпадает если все совпадает я думаю данный автомобиль а, его купят по батарейке здесь все отлично Итак, так цена 659 тысяч автомобиль 2017 года комплектация S гибрид аукцион 4 балла родной пробег вот видите а, лежит аукционный лист датчик при столкновении то маленький. естественно это уже идет рестайл штатных литых дисков нету есть просто штатные колпаки летняя резина ну в принципе в принципе летняя резина неплохая повторители какие-то японские непонятные надписи хром chrome ручки полноценный гибрид хэтчбэк за 659 тысяч рублей немного покажу по салону и пойдем дальше сегодня напоминаю у нас большой ну небольшой но полноценный такой обзорчик обзорчик цен автомобилей, представленных на авторынке на авторынке зеленый угол видите сканер недавно отключили что тут вам показать рулит обычный пластиковые управление дисплеем мультируль на данном автомобиле он работает потолок слегка грязный, но автомобиль не подготовленный климат-контроль Камера заднего вида на автомобиле есть. Вот он датчик, датчик при В подарок идет кошелек, датчик движения по полосе, пробег на одометре 80 89 тысяч километров. Отключение, отключение режимов, отключение систем. Итак, выходим из данного автомобиля. Еще раз показываем внешний вид. Кстати, вот аква, да, аква но это один из тех автомобилей которых который можно взять свежий год свежий год ну и в хорошем в хорошем состоянии еще и гибрид 17 год с комплектация 659 тысяч ну давайте давайте немного просто пройдемся по ценам да потому что у нас получается уже такой идет какая меня так forester 14 год 1 миллион 137 тысяч. Еще один XTRL 16 год. 16 год 1 миллион триста пятьдесят тысяч. Машинка уже идет поменьше. Это уже идет а, Nissan No 515 515 тысяч рублей. Привоз с вишнево цвете 2014 год 18 795 тысяч рублей стоит этот автомобиль а есть у нас рактис 16 год 1 и 635 тысяч рублей Интересный субарик 16 год мотор 1.6 595 тысяч рублей а интересный автомобиль интересная цена шаттл неплохая комплектация 4 воды 755 тысяч рублей Грейс grace, grace 780 тысяч рублей и вот сзади спрятался сзади спрятался Хаслер но это не Хаслер это Mazda это а, полностью одинаковые автомобили Mazda Flyer по называется 16 год 440 тысяч рублей то есть пугаться этого не надо есть как бего Dayhaut бего да есть Toyota Rush автомобили это одинаковые да Mazda, Mazda Flyer Flyer кроссовер в черном свете ну тот же самый тот же самый ребят Хаслер 440 тысяч рублей следующий следующий автомобиль это toyota toyota x -quire. видите снимаем все с руки с ноги не успели машину проверить пошли пошли снимать интересный автомобиль интересный сейчас полазим немного по салону как видите шилдик шилдик гибрид интересный цвет со слов продавца аукционный лист настоящий родной родной так давайте мы наверное, положим наш Положили, положили, а то неудобно. А родной пробег, родной аукционный лист. Сейчас, кому будет интересно, можете зайти, а не зайти, да, остановить видео, я вам покажу аукционный лист и посмотреть его по статистике пробития. Так, это Xquire, это полноценный полноценный микроавтобус. Три ряда сидений, метла, метла, камера заднего вида. Есть эти эксквайр а, он на штатных тойотовских литых дисках, на хорошей летней резине. Кузов визуально смотришь, визуально смотришь. Ну, таких там, видимых повреждений нету, да? Видимо, повреждений нету. Ну, и, в принципе, просматривается то, что, я думаю, он в родной краске еще лист не видел. А, крышка, давайте сразу с багажника начнем, да? Откроется? Откроется, отлично. Итак, третий ряд сидений у нас крепится с вами по бокам видите да подголовник прячется, прячется здесь здесь у нас ну, вот такого плана ниша там у нас домкрат там у нас аккумуляторная аккумуляторная батарея Садиться я туда не буду но в принципе в принципе ну, в принципе вот надо сидушечку немножко почистить вот а, место ну я думаю будет нормально плюс можно а, мы сейчас пойдем с вами на второй ряд сидений я думаю вот эти сидушки второй ряд сидения они слишком далеко отодвинуты назад подвинуть их немного вперед и третий ряд сидений комфортно может можно будет разместиться не знаю там для для дальних поездок да слишком далековато они отодвинуты их можно так один ладно не будем разбираться их можно подвинуть здесь два капитанских кресла они сейчас смещены а, друг к другу если мы их немножко как бы разведем да то у нас с вами будет будет столик а, здесь вот такого плана лежит ковер не знаю родной это не родной но он здесь уже лежит по месту второй ряд сидений ребят ну это микроавтобус это не минивэн это микроавтобус а места в таких автомобилях а, очень много и по переднему ряду сидений и повторим по второму ряду сидений дверная карта кожаная вставка встроенные шторочки вот такого плана электро есть нету нет комплектация ну такая ты может электро отключена сейчас пойдем посмотрим удобный поручень выйти может есть электро а может нет нет да ребята электро есть она просто отключена отключена вот она сама кнопка и так значит в чем даже не знаю как это называют да не то что достопримечательность данного автомобиля смотрите вот все привыкли да, все привыкли гибриды какие-то маленькие авто... автомобили ребята это гибрид представляете посадите сюда свою семью не знаю, 8 человек да и вы будете ехать и у вас прочная группа на автомобиле работать не будет то есть вы будете ехать на батарее представляете какая-то экономия особенно особенно по пробкам пробег на данном автомобиле 159 тысяч аукционный лист 3,5 балла, ну кузовщина, да, там есть вот эти вот косочки, косяки, 159 тысяч пробег. Стоит автомобиль миллион, 1 миллион 49 тысяч рублей автомобиль 2015 года, гибрид. Как сказал продавец, как сказал продавец, самый дешевый автомобиль. Смотрите, сейчас, сейчас двигатель не работает, но автомобиль у нас заведенный. Мультируль работает, очечница, подсветочка потолок вторая печка подлокотник столик подогревы сидений подстаканник прикуриватель электродверь, автоматические стеклоподъемники все есть пробег 159 тысяч климат-контроль климат-контроль работает стоимость автомобиля 15 год 1 миллион 49 тысяч рублей посмотрите еще немного внешний вид ну резина вот такая как бы нехти Зато, честный автомобиль, ну, я, я не пробивал его по статистике, кому интересно, а, поищите, посмотрите. 1 миллион 49 тысяч, двигатель 1.8. А, дальше, значит, сегодня мы что-то как-то с вами решить, решили пройти по гибридам. Был а, микроавтобус гибрид, сейчас у нас а, кроссовер Nissan X-Trail. В хорошей комплектации x 4 4WD-датчики, а, рейлинги, тоже штатные литые диски. Сонары установлены, накладки по бамперам черный черный шикарный цвет Итак, так год 4 воды комплектация экстример литье ветровики спойлер туманки гибрид аукцион 4 балла пробег ребят 73 тысячи километров 1 миллион триста восемьдесят семь тысяч стоит данный автомобиль по бокам у нас идет такая обводка идет хромированная ну и рейлинги рейлинги они тоже идут светлого цвета Хром ручки хром ручки и по бочине у нас идет тоже идут накладки и идут брызговики А есть автомобили такого же плана да но без всего этого и поверьте смотрятся они смотрятся они как-то победнее. беднее сзади у нас 4 сонара задняя дверь идет у нас пластиковая дворник дворник. ну автомобиль 4 воды 4 воды нужно обязательно заглядывать под не смотрите несмотря на пробег хотя ребят 70 сколько я там сказал 3000 да, это только начало жизни для японского для японского автомобиля единственное у Nissanов нужно уделять внимание вариаторам, смотреть у них вариаторы. Давайте заглянем, наверное, под капотное пространство. Опять же, что касается продавцов, да, без проблем дали ключи, вот, пожалуйста, смотри автомобиль, двигайте, поэтому не надо, не надо ругаться, обзываться, если вы сидите где-то, не знаю, за 5000 тысяч километров фотоавторемка зеленый угол. Говорит то, о чем вы не знаете. Подкапотное пространство тоже в очень хорошем состоянии. Реально все блестит, сам инвертор: гибрид Fur Drive, да. Ладно, пойдемте посмотрим по салончику его. Именно автомобиль а, в гибридном исполнении. Вот вижу, лежит аукционный лист. Смотрите, я аукционный лист этот не пробиваю, но уверяет, уверяет, что он идет настоящий. А, итак, кнопка старт в гибриде естественно здесь сделано немного все по-другому вот автомобиль завелся сам автомобильчик у нас работа гибридной установки тысячи до заправки у нас с вами 188 километров бензина в автомобиле очень мало электростеклоподъемник зеркала складываются как мало места в руль идет а, у нас кожаный штатный монитор так тетя потише пожалуйста а, штатный монитор два подстаканника режим авто у нас он дублируется сюда загорается а, режим идет блок есть подогревы сидений есть помощь при спуске с горы есть у нас бардачок бардачки есть прикуриватель вот сюда тоже что-то что-то можно зацепить а, так, так так так так так так так надо сделать нам потише Вот там выведен у нас USB. Вот здесь тоже, тоже что-то мы можем с вами туда засунуть. Пойдемте посмотрим на багажное отделение. Багажное отделение, кстати, сиденье, сиденье можно отрегулировать по высоте, можно его поднять, поднять, да. Второй ряд сидений про их я уже говорил я уже говорил мне очень нравится что у них пол без ворса у меня был 31 30 x -Trail. вот очень удобно убираться в автомобиле не надо пылесосить не знаю там тряпочка протер и все отлично два подстаканника подголовники подголовники по месту да нормально здесь место ребят это кроссовер поэтому там рекламировать место я здесь не буду здесь вот такого плана два сетчатых кармана ну и дверная карта тоже а, под кожу сделана под кожу это кожа да прошитая прошитая строчка здесь у нас есть подстаканник подстаканник бутылочница ну кто как все по-разному называют. Давайте сложим заднее сиденье. Они у нас, естественно, складываются. но ну, практически, практически, практически получается ровный пол. Делается, складывается все очень элементарно просто. Ну и посмотрим само багажное отделение. Напоминаю, дверь уже идет. Здесь пластика. А здесь она еще в каком-то действенном состоянии. Пленка. Пленка. Второй пол, да. Батарея он там у нас спряталась. Запаска, банан, шов, герметик. Все идет заводское. Ну и неплохое состояние, неплохое состояние багажного отделения. Есть комплектация, где идет электро дверь. Ну вообще со стороны смотрю на данный автомобиль, тоже вопросов меня не вызывает. Единственное, ну черный цвет это это не мое. лобовое стекло идет родной Итак, так 15 год экстример комплектация 4 балла 1 миллион триста восемьдесят семь тысяч стоит этот автомобиль вот у нас есть немного кей каров кей каров так ну ценников почему-то здесь нет ладно nissan ds 2018 год 4 в.д. просто посмотрим по наличию автомобилей Турбан, Вагон 64 лошадиные силы, 15 год, самая лучшая комплектация, 475 тысяч рублей. Задние части автомобилей. еще одна хондочка, еще одна хондочка. но цены здесь нету а, мира стоит Миру, я по-моему уже как-то снимал семнадцатый год 370 тысяч рублей toyota probox соксид одинаково автомобили полтора литра 15 год 15 год 585 тысяч рублей а, минивэн идет смотрите вот опять же до да, понятие минивэн микроавтобус вот перед нами стоит минивэн, это Toyota Isis, комплектация Платана. Допустим, чем отличается Платана и не Платана? Он, Платана она идет. А, бампер у него другой, сзади по-другому идут обвесы. Идут обвесы. А, если это не платановская комплектация, то этого там нету. А, итак, 1.8 85 тысяч рублей. А вот, ребят уже стоит полноценный, полноценный микроавтобус. Но опять же, микроавтобусы есть грузовые, есть грузопассажирские, есть пассажирские микроавтобусы есть пассажирские микроавтобусы я к чему веду Бля, сбился сбился отвлекли меня короче говоря я к чему веду да не надо путать то есть не надо микроавтобусы называть минивэнами вот стоит минивэн вот стоит микроавтобус вот стоит еще один минивэн кстати еще один toyota есть комплектация платана 755 тысяч рублей данный автобус данный автобус тринадцатый год двухлитровый 4 vd 1 миллион 1 миллион восемьдесят пять тысяч рублей стоит он смотрите нашли вот тоже аку аку в интересном цвете 15 год пробег 70 тысяч, цена 600 655 все бьется по статистике прорывается да все, все, все, все. ну ребят давайте так давайте так кому интересно кому интересно вот вам номер кузова смотрите останавливайте пробивайте пишите комментарии вот салон ставка с коричневой идет в принципе передняя часть автомобиля в хорошем в хорошем растаможен. Со состоянии растаможен автомобиль 25 -го, 25 -го числа интересно интересный цвет то есть на дороге на дороге вас заметят он на без литья будьеровская резина летняя резина лобовое стекло родное вот, ну говорю прям достойно достойно со стороны смотрится. А вот еще стоит один интересный кей карчик Кстати, по-моему, где-то он уже у нас мелькал 485 тысяч. Это Nbox 14 год 07 58 сил 485 а Toyota Harrier. Ну, знаете, тоже кроссовером не могу данный автомобиль назвать, потому что какой-то у низенький это у нас гибридная версия У гибридной версии соответственно мотор идет 2 и 5 у не гибридов идет идет 2 двух, 2 литровый мотор еще один x 1 миллион двести десять тысяч рублей сирена nissan сирена 15 год 2 литра 4 воды 946 тысяч рублей и еще один у нас Воксе 15 год, 2 литра, 4 ВД, керамик, комплектация. Вот, цена не указана на автомобиле, к сожалению. Выйдем с вами со авторынка на центральную дорогу показать. Ну, не то что показать, да, немного сменим дислокацию. Были сами на ну, вот на вот этой стоянке. Сейчас пойдем, наверное, спустимся вниз. А, есть еще пару машин посмотреть на рынке не знаю где они находятся в общем сменим стоянку и поснимаем немного на другой стоянке как видите места все вдоль дороги практически заняты то есть есть люди на авторынке люди есть а, honda Honda, кстати как видите сменили стоянку было солнце было солнце подул уже ветер а, honda inside inside есть статистики передний привод 10 год 1 и 3 1 и 3 цена цена сейчас узнаем сколько он а сколько он стоит сказали везде есть не везде но зато он у нас открыто он идет со светлым салоном полки здесь нету вот такая вот вот такого плана э, ниша друг тут к нам какой-то идет даже два друга спускаются. Они не, кусаются. не кусаются ну ладно я знаю что они живут не там а вот на той стоянке это не местные были а, дальше, кстати, в инсайте, в инсайте у нас можно сложить сидушки вот таким вот, вот так вот, короче говоря, здесь, ну салон чистый, салон светлый, вот хорошее состояние, хорошее состояние а, салона, кожаный руль, кожаный руль. Газетку здесь подстелили здесь торпеда сделана, она, знаете, под такую вот как бы под Здесь идет черная вставка, дальше тоже идет синяя. Лобовое стекло идет целое родное, ну, обычный обычный мультируль. Цена какая у него? А да, я просто не видел, где, где тут написано? Стоит автомобиль 595 тысяч рублей. А следующий идет Toyota Corolla Fielder 16, -й, 16 -й год. Не гибрид. Он передний привод или 4 вода? Это передний привод, сзади воду передний привод 740 тысяч рублей полтора литра вот за ним спрятался такой же такой же только уже идет 4 воды ну, давайте начнем с него 4 воды без туманок зимняя резина лобовое стекло родное хорошая комплектация есть датчик пред столкновения 17 год 17 год 750 83. сколько пробег 83 тысячи 750 тысяч рублей он у нас открытый темный салон но здесь у нас идет много много много пластика идет много а, есть даже аукционный лист аукционный лист замена задней двери 4 балла пробег 83000 тысячи а и замена переднего крыла и покраска переднего левого крыла с капотом вот но как бы зато никто ничего не скрывает относительно недорогая цена относительно недорогая вот вот пожалуйста для нас разложили вот таким вот так раскладывается у нас багажное отделение вот но тут открывать не будем стоит honda fit fit серый цвет 16 год это простой. у нас идет 1 и 3 590 595 тысяч ну как простой мордочка у него симпатично смысле фары фары тут линза туманок нет летняя резина без литья ну и цена 595 тысяч есть интересный автомобиль давненько они не попадались это toyota East. до да, год слабенький год идет 11 полторашка 685 685 тысяч рублей стоит он он тоже у нас открытый но как бы не знаю 685 тысяч кто готов выложить аукцион или 4 балла пробег 100 тысяч кузов кузов целый на автомобиле да здесь у нас есть два подстаканника вариатор климат контроль как бы интересного вот такого такого ничего больше нет ну, само багажное багажное отделение здесь полочка если честно неудобная ой какая неудобная здесь как-то у нас трансформация непонятно там у нас на защелочках не знаю что тут что тут можно возить а, ну и задняя задняя часть автомобиля кстати у него а, штатные литые диски хорошая летняя резина 2011 год полтора литра стоит он еще раз напоминаю 685 тысяч а subaru subaru impreza комплектация идет двух, ну объем двигателя идет 2 литра автомобиль немножко уронили в цене стоил он 805 тысяч рублей а, сейчас написано 790 16 год 2 литра 4 воды но возможно возможно а, еще конечно есть какой-нибудь торг у него а, туманочки что интересно туманки штатные литые диски летняя резина повторители ну комплектация небогатая без ключевого доступа нет зато есть то есть ребят цена импреза а, сзади у нас здесь нету даже как бы тонировочки тоже нету да но покупаем у не автомобиль это все можно сделать сзади метла дополнительный стоп сигнал такой хеджбэк хэтчбэк багажное отделение без царапин запаска нет запаски рем комплект 4 вд автомобиль полочку вот так вот повесили без бесполезная бесполезная вещь в данном автомобиле закрыл и багажник не закрыл закрыт бесполезная вещь вот ну в принципе как чем-то напоминает forester чем-то напоминает на xv приходится немножко отвлекаться на звонки на звонки подголовники что тут еще есть кармашек кармашек вот здесь кто-то что-то кто-то что-то покоцал там Дальше, значит, перемещаемся на место водителя. Здесь идет тканевая вставка, кожаная вставочка, автоматические электростеклоподъемники, сиденье в порядке, сиденье в порядке. Вариатор, подлокотник, там прикуриватель, здесь подстаканники у нас прячутся. Кстати, там два подстаканника, здесь у нас USB порты, прикуриватель. Ну говорю все как в xv все как форики магнитофон обычно стоит 2 ски можно можно поставить даже узнаете ну торпеда бортовой компьютер все все идет одинаково кожаный руль управление. Uh, SI, управление управление круизом. Место, место в автомобиле. В принципе, нормально. Говорю, блин, тепло было, тепло было. Uh, сейчас вот аж с машины не хочется выходить. Ветер подул, какой-то какой-то холодный. Завтра еще и дождь обещают. Итак, ладно значит это у нас импреза объем двигателя 2 литра 16 год 4 воды 790 тысяч рублей рядом стоит honda fit не гибрид 16 год комплектация l 600 615 тысяч вот можно взять для сравнения еще один fit а, но ну это уже ребят идет это и 595 тысяч рублей там кстати тоже стоит 1.3 и 3 за 595 тысяч рублей а, это у нас приус альфа 15 год 15 й год пробег 61 тысяча цена не указана а, x-trail ценника тоже на x-trail здесь нет рядом спряталась toyota corolla axio 2015 год, 4 воды есть статистики 650 тысяч рублей. А новая паса, новая пас, ух ты, какая она интересная, интересно. Японские чехольчики установлены автомобили тоже автомобиль открытый. Да, даже не чехольчики, да, это такие. А, ну как бы накидочки идут сзади тоже. Кто это, Микки Маус, Атом джерри не знаю. Кнопка старт, кнопка старт, руль обычный. Здесь, видимо, девушка какая-то ездила. На автомобиле стоит он у нас 16 год, литровый мотор 540 тысяч рублей. Стоит вот такая вот Toyota паса Второе, да, это накидочки Это не чехлы, а просто накидки. Мода, видите, паса паса, мода написано Ну и, собственно, вот оно, багажное отделение, запаска, банан в общем вот такая вот паса мода паса мода с задними сонарочками а, кстати автомобиль на литье на литье с литровым мотором стоимости 540 тысяч рублей а, еще один honda freed Pike, 2011 год 595 тысяч рублей ну и филдер филдера этого мы уже смотрели а есть даже, смотрите nissan nissan nv 15 год 16 премиум комплектация 760 тысяч рублей 13 тринадцатый год полтора литра 4 воды отключается 795 тысяч рублей еще один филдер 17 семнадцатый год цена не указано еще один семнадцатый год цена не указана, полтора литра сто процентов сто процентов написано автомобиль автомобиль целый есть филдер 15 год в xb комплектация в xb аукцион 4 балла гибрид обвес моделиста вот но ценник тоже на этот автомобиль не указан есть автобусы автобусы ну тоже цены цены на эти автомобили нет друзья еще зашли на одну стояночку лидер это на въезде опять сменили сменили дислокацию вот давайте посмотрим по ценам honda crz черный цвет черный шикарный цвет 11 год, 650 650 тысяч рублей subaru forester с каким-то модным бампером сонары омыватель фар модный бампер вот это вот диодные огни у него горят на зимней резине на литье пятнадцатый год он еще и механика 1 миллион триста шестьдесят пять тысяч рублей стоит данный форик здесь на этой стоянке, не везде сцена здесь смысл показать то что реально автомобилей много и так стоит везель везель 4 воды в идеале 15 год гибрид аукционный лист есть кашкай nissan dualis десятый год а, мотор 2 литра 4 в.д. цена цена не указана стоит интересный автомобиль их очень мало toyota auris кстати еще один CRZ а, auris у нас 2016 года полтора литра отличное состояние цена не указана серзе тоже без цены Грейс, grace, grace без цены филдера смотрели вот есть смотрите напоминаю есть фрид спайк да вот вот он стоит с левой стороны это фрид спайк а есть просто есть просто фрид отличие спайк окно глухое фрид есть окошко Спайк 5 мест фрид там 6 7 мест и даже есть кейкар кейкар только цены цены на кейкаре у нас нету а смотрите есть новая королка королка по моему как-то мы ее уже снимали 19 год 18 гибрид новая 1 миллион шестьсот девяносто тысяч рублей В общем, заднюю часть автомобиля покажу покажу седанчик гибрид бесключевой доступ автомобиль с закрытой Видите, toyota corolla гибрид corolla гибрид а subaru forest ну ладно слишком много было же фориков постоянно про них Итак, honda honda free 12 год полтора литра стоимостью 585 тысяч рублей honda free spy и honda free 11 год автомат 555 тысяч рублей черный салон Кейкар спрятался Муф. Но так, в принципе, да, автомобили, можно сказать, одинаковы, Ну, парик у них немного, немного а, отличается. Что этот полторашечный, 118 лошадиных сил. Что этот полторашечный, 118 лошадиных сил. А, Филдер спрятался, 4 ВД. 2016 год, 4 ВД, аукцион, 4 балла. Пробег, пробег 82 тысячи, рестайлинг уже. Ну, давайте, 4 балла, ой, 4 балла, 4 ВД. Да, ребят, нормальное состояние по кузову реально нормальный, не ржавый автомобиль. А, филдер, Филдер у нас стоит. Цена спряталась, нет цены. Есть Toyota Vitz, автомобиль 2016 года выпуска, мотор 1.3, 1.3 мультируль, 4WD, цены нету давайте походим поищем цены есть prius 20 кузов полтора литра стоимостью 599 тысяч рублей есть honda fit 2016 год это скорее всего элька идет туманки спойлер 8 airbag, радар механика ксенон цена цена не указана. есть ну, это тарактис субару, трезия это один в один 14 год 1 3, 500 80 тысяч рублей. Есть Honda Fit 650 тысяч рублей. Кстати, знаете, вот говорят там на дроме ценники отличаются и так далее. Вот данный автомобиль, данный автомобиль, кстати, его сейчас проверяли. На дроме он стоит 645 тысяч рублей. Можете открыть, посмотреть, найти его. Здесь он стоит 650 тысяч рублей. Поэтому не надо там что-то говорить. И вот нюанс такой, да, вот смотрите машина три с половиной балла там а б да а вот это вот это настоящий аукционный лист вот но как бы есть есть такое небольшое несовпадение. то есть э, я все это говорю к тому да то что продавец стоит говорит да ребят машина не бита не бита не крашена по факту находятся какие-то крашеные детали вот сейчас продавец ну реально он сам об этом не знал а по факту по факту есть подкрас смотрите то есть аукционник вы все видели, аукционник все видели. Вот она, да? Вот откуда она взяла здесь? Страшного-то ничего в этом нету, страшного в этом ничего нету, да? Но почему-то в аукционе это не указано может быть это есть в переводе а еще переводом не занимались сейчас будем вот только-только закончили вот это сейчас будем все смотреть ладно а дальше стоит subaru forester почему его берем потому что у него интересный пробег а пробег у него 50 53 тысячи Стоимость 1 миллион двести 280... 1 миллион 280 тысяч рублей. Mitsubishi RVR, но ну вот как-то не особо их почему-то спрашивают. Синий цвет, зимняя резина, литье. Автомобиль 2010 года выпуска, цена на нем не указана. Мини-джипик это поджера у нас, мини Pajero. и Итак, значит, в сером цвете стоимостью стоимостью 380 тысяч рублей. Объем двигателя 07, он идет турбо дальше у нас спрятались это спает это новая сиента фрид спайк мини базики мини бусики и так спает toyota спает 559 тысяч рублей 14 год 4 балла toyota сиента 17 год полтора литра 7 мест 799 тысяч рублей honda fit shuttle 2015 год полтора литра 785 восемьдесят пять тысяч рублей дальше хайджет шестнадцатый год 07 4 воды комплектация GL 379 тысяч рублей а, nissan days ну это это mitsubishi то же самое а, климат-контроль sonara 300 320 тысяч рублей еще один honda Frit Spike в черном цвете а, автомобиль черного цвета 2010 год 599 тысяч рублей nissan x-trail 2012 год конструктор 2 литра ребят но ну вот смотрите конструктор до да, комплектация и кстати хорошая комплектация этот автомобиль у которого у которого нет документов грубо говоря беспошлина да то есть вы представляете если бы у нас не было пошлина сколько бы стоил автомобиль вот такой бы стрел который 12 годом будет стоить миллион а то и больше 455 тысяч рублей Следующий автомобиль это грузовой вариант для бизнеса куда-то в Маздобонга 13 год 12 месяц без пробега 4 воды 2 печки цена, цена 699 тысяч рублей что у нас там еще есть вот какие-то грузовики подогнали ванет ванет 14 год 12 месяц 619 тысяч рублей ну, смотрите, крыши как в автомобиле нету да но тем не менее на автомобиль установили вот такой вот багажник видно то что автомобиль пришел его не готовили то есть если бы его готовили кузов у него был бы наверное весь выкрашен ну вот допустим я не ручаюсь за это но возможно данный автомобиль его подкрашивали бонга тринадцатый год без пробега 619 000. 619 тысяч рублей x эксвайр еще один эксквайр Установленное литье летняя резина хром ручки chrome ручки 8 мест ну цена на нем не указана. друзья ну будем выходить со стоянки Видео уже получается довольно долго я думаю все увидели то что автомобили реально есть Вот, допустим вот эта первая стоянка на въезде она она забита Полностью, то есть видите, свободных мест, свободных мест на стоянке а, нет. Даже вот на дороге стоят автомобили. Ребята, ну на сегодня будем заканчивать. Выезжаем со вторынка. Погода что-то окончательно испортилась. Вот кому понравилось, не забываем обязательно подписаться. Вот пальцы свои пальцы вверх, а, написать комментарий. Комментарии все прочитаем а, по возможности, конечно, на все ответим, но читаем все. Вот на сегодня все, всем пока.